Об одном жалею не успел многого, но дело наше вам заканчивать. И ты, кто будет после меня, к тебе обращаюсь издалека теперь уже. Все, что собирал, все, что примысливал, храни все в вере и чистоте. Ибо кровью заплачено, большой кровью братьев наших заплачена цена великая. Будете на земле своей вместе, будете в силе, а разбежитесь каждый по углу своему, не будет Русь великой. Заклинаю вас, берегите и слушайтесь во всем княгини моей, земли русской, земли чистой, земли святой, ибо земля наша, мать наша, мир вам.